Сейчас не Сейчас я тебе еще подрублю. чтобы было видно. Смотри. Этот для тебя торт с твоими фотографиями. И, и там написано, что я тебя. Это было не запланировано, но.